Всем привет, с вами Данила Яценко. Сегодня супер боссы будут у нас со Славиком камбилионком Он на скайпе сидит, поздоровайся. Всем здорова! Вот, проходим сегодня... Что проходим сегодня? Горячо или нормально? Mm, давай горячо, наверное. Горячо? Долго там. Успе... Успеем? Давай нормально, да, нормально наверное, проходим нет. сегодня. Mm -hmm. Сейчас поставлю За... клик. Поставлю а. крик, погоди, я крик поставлю а. Кстати, забрал бонус новогодний, сегодня Только mm. Я не заходил в игру три дня уже Вызывай Я уже давно забрал, Вызыву. На этот фейк я не заходил три дня Вообще, как бы не снимал Потому что у меня были проблемы, какие там yeah. Взломали, паблик мы удалили, из-за этого я не снимал видосы О, как лагают, там же... у меня... А, да и ветер, я забыла Да, да ветер, Потому ветер, ветер мастер. мастер ветра и фермер Палку мастера дам Давай мастера сначала, а потом Фермера а, Давай ты и мастера, а я фермера убью Да Только надо улыбнуть ловки, но чтобы я понюхала Так Сейчас кувалду дам ну, давай, залезай в рот. Порт дай. Он не хочет лезть. Может, порт? Залез, прикинь. А порт действует на ветер? Да. То есть, ветер действует на порт? Нет. Я же не залез. Я не могу так к нему забраться. Смотри, что я Блоки. Нет, блока нету. Ну ладно, потом. Давай, сейчас кувалду нашим, только аккуратно, там это азбука твоя. А, там, сейчас надо паузерез. Ну, почему ты играешь с атакером? Это не атак. О, вот, А кто это? Ну, посмотрите. Что, бронер, что ли? Тридцать. То а, а, он, конечно. Он сосрал? Да. А там, качество полетел, как смотри. Я хую, Надо его сейчас, ты, он заюзал, может заново? Нет, давай уже головки, Пу сад, Кстати, там у нас. О, Ой, может, может, куба. Да, кулак все. Сейчас еще одна кувалда будет. Давай, это аккуратненько, чтобы Надо мастер-гет рубить. Ты кубу, сейчас, Аня. Наверное, Смотри, будет. что делает, да. полуметный mm -hmm. Через всего интернанта убить надо потом. Я звук, если что там сделаю громче и немножко бесклявее Да Я клуб дам Да На него стану, и потом буду бить и потом можешь обударь синенький потом. Да-да-да. Открыты? Если... Да сейчас нет. А я сейчас газ кину. А, да, все будет открыты. Еще три раза проходим Суперпост на этом фейке. Это я прохожу. Да нормально у меня было. Хотя уже три года. Что осталось? Хоть отдыхать не кинешь У меня сейчас узишечка. Он меня сейчас замедлит, да? Чем? Ну, свой какашка А это замедляет разум? Да А я не знал, что умедляет Я правда не знал, что замедляется Ракета, стреляющая, замедляет Не знал Только узнал Я понял Только синий ненадёжный Потому что там не было атака Ой, ну... Может... А, э... может э... напал? Может Да-да, потом напал, потом напал. Okay. Сейчас думаю... 200 а... кп останется. Убью. Нет. Может мог убить? Да я понял. У меня ковры есть. Может коврами я сейчас добью его? Да сам добью. Да. А может, мне что я делать? Я, а не знаю. Я, я не знаю, что мне делать просто. Ну я да, убью, наверное, потому что сейчас э, фермерта съяпку. Я буку. А я с ним убью, Ничего. Смотри, как ковры хорошо зашли. Есть, нормально, нормально. А мне кажется, как. Сейчас к... снова, наверное, блок кинула, то есть, о, все в Мне кажется, обычные ковры даже лучше всех этих улучшенных ковров. Или, не или хуже. Иногда нет. лучше срабатывать Да. Так, я лейтенанта бью. Как не надо? Ну ладно. Ох, Время... молодец, красава. Время есть Наверное... еще? М? Время есть? Время есть? Не понял. Время есть? А, немного. Ну, да. зажарили. Сухой Сейчас я, ну, газ плохо он. сработает, потому что да. у, меня <плакат> у меня этот... Ладно, а ладно. Может, по по может, сьер -сайлу. Сьер -сайлу. Ну, я потом буду себе снимать еще. Через месяц где-то. Mm. Сейчас, тогда я так не буду играть. А он упадет сейчас. Ну урод. Урод падает. Еще, ну, может, блоки не сейчас? Да, он сейчас, что. А смысл, смысл, зачем? В смысле? В смысле, да? Да, яблоко, конечно. Да. Оно защищает от яблоков. Оно защищает от яблоков? Да. Оно, ну, типа, отдаёт. Но, если на яблоко упадет, ему тупо ничего не даст. Это Тогда это я сейчас глазки даю сверху. Давай. Вот так. Сейчас пойду монтировать сразу же. Mm -hmm. Так, чем мне быть надо? Ты зубчиком. Есть? Mm -hmm. Есть? Да, есть. Но я не думаю, что там там пицы верзулись, скорее не, Не-не, нормально, будет. У тебя за уронки эту кто. Вс. Из-за магистерами у тебя урон кто. Да и там, вроде у меня пыльчисы. Он кто-то должен лук, 20% Он может саюзать, а то убьют, а по еще Один лук Скоро уходить надо Вижу Да Вы успеем пройти? В общем, он без лука Сейчас Качество без звука написал Так, что делать, что делать, что делать? Яблочко заютая. Так, ну и наверное сейчас его с пулеметиком. Добьешь его тогда? Лейтенанта, Мне остается очень мало кафе Это... Ну не знаю чем-нибудь, я сам добью его Давай ковры, а я добью его с листов Да, давай А я уже вертолетом добью его и все все. На этом гормикс меня заканчивается сегодня. Всем спасибо за просмотр. А хотя нет, еще сейчас. Может, не заканчивается. <coughs> Все, скайп я ухожу. Так, а сейчас я посмотрю, что можно сейчас делать на этом фейке. В принципе, миссии проходить я не хочу сегодня эту вот войну наемников тоже сегодня не буду проходить и мне осталось сыграть сколько там так по-моему два супербосса осталось пойти мне а три еще еще три раза нам сыграть нужно супер босса боссов. И на этом я заканчиваю ходить цепь боссов на кафете. ну потом, когда-нибудь, я еще к этому вернусь, ребята. Вот. Надо будет выполнять... Точнее, крафтить много вещей. У меня этих, блин, пока что хватает. Но потом они закончатся, ребята, и надо будет еще проходить боссов. Вот. Ну, на этом, ребята, все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока.